Друзья, всем привет! С вами Оксана Смирнова. И сейчас я расскажу, что такое потенциальный бонус. Когда вы заходите к себе в кабинет, то видите, чуть ниже, на главной страничке, у вас стоит потенциальный бонус. Что это значит? Посмотрите обязательно сразу, чуть выше, у вас здесь две ножки. Одна левая, одна правая. И на одной ноге обязательно стоит какой-то баланс. Иначе бы у вас не было бы потенциального бонуса. Что это такое и как его считать? Вот мы перевели на английский язык, и здесь видно, что с левой стороны стоит 0, а с правой стороны стоит 76 050 баллов. Потенциальный бонус – 30 420 евро. Считаем. Смотрите, если бы у вас с левой стороны было бы в три раза больше, чем с правой. Считаем 76 тысяч. 0,50 умножаем на 3. Так проще для понимания. 228 тысяч 150 баллов. Прибавляем бонус с правой ноги. Плюс 76,050. Получается... 304 200 баллов. Из них мы зарабатываем 10%. Минус 10% – вот ваши 30 420 евро. Вот они получаются ваши 30 420 евро. И если у вас сюда придет человек, который зайдет на 100 евро, вы получите 90 баллов. Вы три раза получите по 90 баллов, с правой стороны у вас хлопнется бинар, и вы получаете 36 евро. То, что у вас останется в этом бонусе с правой стороны, это будет за минусом 270 баллов. Потому что 3 раза по 90 – это и есть 270 баллов. Вы, его, вы их оттуда выбрали. У вас останется уже баллов на 270 меньше. Следующий у вас партнер заходит обратно в левую сторону или партнер вашего партнера. Также у вас получается схлапывание бинара. При этом потенциальный бонус становится меньше, а ваш баланс становится больше, потому что вы реально забираете эти деньги. У вас схлопнулся бинар, и вы эти деньги заработали. Вот что значит потенциальный бонус. Это потенциальный бонус, который говорит о том, что если у вас будет с левой стороны в три раза больше, чем с правой, это ваш потенциал, вы эти деньги все заберете. Вот что значит этот потенциальный бонус. Это ваша мотивация. Вы смотрите и вы понимаете, что реально вы можете здесь заработать по нашему объемному бинару 1 к 3 30 420 евро. Что вам для этого надо? Для этого вам надо ставить и растить свою левую ножку, потому что у вас уже очень хороший объем, который уже можно выбирать один к трем. На этом все. С вами была Смирнова Оксана. Всем успехов и пока-пока!